Приветствую на канале Шарабара, комменты, парам -пам, пам черт, кажется скоро надо будет делать интро для них, все под большим вопросом, а потому до тех пор займемся их чтением, и да, данное видео выходит довольно таки быстро, потому что к моему великому изумлению уже накопилось достаточно странных комментариев. Настолько достаточно, что уже есть материал, по сути, на еще одну часть. Выйдет она, разумеется, попозже. А пока приступим. Греческие боги. пам. Ахиллес. Греческие боги не боги, и вообще, это совсем не то, что вы думаете. Никто никогда не узнает правду, пока не овладеет древнегреческим языком, на худой конец новогреческим, а до тех пор довольствуйтесь предоставленной вам сказочной ложью. Не отрицаю, что данный индивид прав, и не овладев древнегреческим, мы не узнаем правду, но зараза, хотя бы подскажи, хотя бы пример приведи, что не так. Солнце на самом деле не звезда. Вы не узнаете правду, пока не станете астрофизиками. Дон Коджот. Все языческие боги горделивы, завистливы, нетерпимы, распущены, ранимые, жадные, вспыльчивые, неуравновешенные, безумные и обладают всеми теми качествами, как и люди, которые их придумали. Эм, как бы тебе так сказать? А. Ну, в общем, так же, как и все остальные как и все другие боги, коих бесчисленный легион до сих пор существующих, всеразличных, которым поклоняются, которых почитают, которых возносят, которым молятся. Однако, не будем говорить о других, потому что я в них вообще ничего не смыслю. И перейдем к христианству, которыми я тоже не особо силен, но пару вещей знаю. Так вот, языческие боги – Завистливый, нетерпимые, ранимый, да? Жадные, неуравновешенные. В общем, кадет. Если ты христианин, конечно, то, полагаю, ты слышал про такую вещь, как 10 заповедей, законы божии. Напомни-ка, пожалуйста, что там есть? Ладно, не вспоминай, я за тебя это сделаю. А, итак, первая же заповедь. «Я Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других богов, кроме меня». «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, не поклоняйся и не служи им. Не приемли имени Господа Бога твоего в суе». Полагаю, понятно, что «не сотвори себе кумира» по факту имеется в виду кроме Господа. Так вот, уже по этим первым же трем законам, все, что ты описал, ладно, половину того, что ты описал, уже подходит сюда, а ты говорил про языческих богов. Я ни на что не намекаю, не хочу никого оскорбить, я просто что вижу, о том и пою. Но далее, «Спыльчивые, неуравновешенные, безумные». Ну, как бы… А если посмотреть на эти же самые заповеди, но в других частях Библии? Например, возьмем Исход. Как там описываются эти заповеди? Также возьмем первое. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Как бы он ранимый и он не приемлет конкуренции.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 Не совпадает, хочешь сказать? Если тебе и этого мало, то... Давай-ка вспомним про Садом и Гамору. Самые развратные библейские города, где вакханалили, сношались кто с кем. Что там произошло, напомнишь? Бог, будучи абсолютно всемогущим, не понимал, что творится в Садоме и Гаморе, и поэтому отправил туда двух своих ангелов, которые вынюхали, что там за беспредел творится. Их захотели издосиловать, но их спасли, спокойно. А потом Бог... Будучи абсолютно уравновешенным, разнес эти города. Ну, как бы ты понял. А теперь много комментов про Инквизицию, второй ролик. Интересно, как бы выглядел мир без католической цивилизации? Мне вот интересно, что ты имеешь в виду под без католической цивилизации? Без Инквизиции, например, или же конкретно, если бы не было католиков? В принципе... Если бы они были не католиками, или если бы их не было. То есть вот была бы восточная православная Европа, азиаты, африканцы, где-то там тусуются индейцы и есть еще мусульмане. Так, я не знаю, что бы было, но полагаю, как минимум мы бы сидели без интернета. Инквизиция, потом Анненербе, равно Отряд 731. Тотальная ложь, созданная в середине прошлого века и создаваемая по сей день, сращивает сон тупых лохов и гордых поцариотов. Тот, кто верит в ложь, хуже самого лжеца. Возможно, я бы нашел, что ответить, но из всего перечисленного я понял лишь слово Инквизиция. В Отряд 731, без понятия, что это. Подозреваю, что это может быть связано с Второй мировой. Могу ошибаться? Мне лень гуглить. Но не суть. Тотальная ложь создана в середине прошлого века. А. Эм... Возможно, твои слова были бы чуточку бессомей, если бы у нас не было книги «Молот ведьм», которая была написана несколько столетий назад инквизиторами, и которая описывает, как преследовать ведьм, и что с ними вообще в принципе делать. Что это вообще за мода такая пошла? Ладно, люди сомневаются в то, что творилось 2-3 тысячи лет назад, но... Вам сейчас будет смешно. Я видел ролик, в котором я его не смотрел. Я через минуту уже блевать захотел. Но ролик про Наполеона, казалось бы, и ладно. Так там ставят под вопрос, что в принципе такой человек, как Наполеон Бонапарт, существовал. Как бы, 200 лет назад. Не 2000, 200. И Наполеон это выдумка? Французский вымысел? Зачем? Я не понимаю. Литвелих. Все это выдумки для незнающих историю. Знаешь, чувак, полагаю, что ты чувак. Я, конечно же, не эксперт, но подозреваю, сказав, что твоя мать торгует собой, что она ночная бабочка, жрица любви, кудесница любовных утех, которые соглашаются, дабы ей платили консервами, полагаю, в этом больше истины, нежели в твоем комментарии. Ах да, кстати, этого чувака я записал в отряд одних из самых долбанутых. Денис Ананьев. Можно я его ананистом буду называть? Пожалуйста. Ты шея ебанутая маргинальная заметил с маленькой заглавной хочешь что-то предъяви? Шея ебанутая. То есть меня в шею. Что? У меня конечно избыточный вес, но не настолько чтобы у меня на шее блин, складки появились такие. Маргинальная. А в чем маргинальность? Читаю. Человек находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм ценностей. Социальные группы системы? Ну, такой себе. Культуры? Ну, кстати, тут возможно, возможно. Как-никак, я грузин, который 95% где-то своей жизни провел в России и до сих пор пребываю тут. Возможно, в твоих словах есть крупица истины. Но на этом он не остановился. Ты петушиная голова на змеиной шее. Да хуя знаешь? Петушиная голова. Я не василиск, чувак. Да хуя знаешь? Да. Не, не подумайте. Я не ЧСВшный. Во всяком случае, мне кажется, что я не ЧСВшный. Еще никто меня в этом не обвинял. Кроме одного момента, но до него тоже дойдем. Но небольшой лайфхак. Если вы говорите что-то и получаете свой адрес предъяву, что, типа самый умный? Отвечайте так «Да». Или же «Да». Спасибо, что заметил. Молодец, что обратил внимание. Что-то в этом духе. Так вот, возвращаясь к нашей Дениске. Что-то мне подсказывает, что знаю я значительно больше тебя. И третий его комментарий. Да, он подряд их настрочил. Че, сука, самый богатый? Это вообще непонятно, как здесь относится, и я не понимаю, почему реактивный двигатель его пердака сработал в видео про Инквизицию? Что странно. Ну ладно. Че, сука, самый богатый, да? Знаешь, я смог себе позволить купить внешнюю звуковую карту для микрофона, которая стоит 5000 рублей. И что-то мне подсказывает, Дениска, что это половина твоей зарплаты. осады виталий новиков какого нахрен славянского государства того времени был киев называя вещи своими именами хватит уже жопу лизать всяким придуркам и бояться настоящего названия Ишь ты блин славянского государства что же это за атрофирование такое своей собственной души неужели нравится быть иваном не помнящим родства на побегушках у мерзкой либеральности во-первых Дабы душа атрофировалась, она должна быть. Существование души ставлю под сомнение. Ну ладно, неужели нравится быть Иваном, не помнящим родства? Понимаешь? Даже если у меня будет офигенное желание, я не могу априори быть Иваном. Как помнящим, так и не помнящим родства. Видео про Рим. В начале ролика долговато занимаешься облизыванием себя любимого нарцис Хуев. Ну, Нарцисс довольно симпатичный цветочек. Это мило. Любви тебе, мой сладенький. Себя, конечно, я больше люблю, но и тебе любви. Андрей Петров. Это хорошо, что кто-то еще верит в красивые басни о Древнем Риме, Египте, Китае, Греции. На таких людях держится плоская земля, а они стоят на трех китах. Ну да, плоская земля на трех китах, которая на огромном раздутом слоне, которая в свою очередь стоит на трех черепахах. Их три, потому что у слоненка нет одной ноги. Все нормально, все логично. И... Думал еще что-то сказать, но как-то лень думать. Эх, ладно, идем дальше. Майор КГБ СССР. Вначале тегомотная вода ни о чем, а потом быстрая тараторщина на склейках с видеорядом, не соответствующим рассказу «Лови злой. Знаешь, майор, забавно, но я как-то слышал, что КГБшки считались самыми интеллигентными среди советских силовиков. Что ж, семья не без урода. РПЦ. Поль Брек. Ты глупый, не несешь чушь и бред. Что курил-то, все до запятой тут ложь. Ты идиот и кретин деревенщина, удали не позорься. Второе, черт с ним. Первое, все до запятой тут ложь. Прислушайтесь, все до запятой тут ложь. Ох уж этот русский язык. Открою свой сценарий. Я понимаю, что ты хотел сказать, но ох уж этот русский язык. Все до запятой. Это можно интерпретировать так. Все до первой запятой ложь, потом правда. Что мы видим до первой запятой? При первом взгляде на церковных служащих можно понять, запятая. Что ж, ладно, я согласен, допустим я в этом моменте наврал. В остальном правду сказал получается, да? Эй, сейчас грузину получить русскому языку. Куда мы катимся? Тьф. Что ж, вот как-то так, ребят. Как я уже сказал, материала по сути на следующее видео про комменты уже есть. Но оно будет попозже. Потому что Хари Кришна. На этом все. Счастливо!